Тот же самый закон действует и на государство. В истории любой страны присутствует масса темных моментов и очень небольшое количество светлых достижений. Рациональная общественная память естественным образом концентрируется на достижениях и победах, и по возможности заметает под ковер ошибки и неудачи. И это совершенно правильно, иначе ваше государство не сможет существовать. Точно так же, как и зациклившийся на ошибках и неудачах человек, будет постоянно деградировать и саморазрушаться. И здесь я хочу обсудить еще одну идею которую недавно озвучил Илья Варлама. Собрать банк идей по эксплуатации мавзолея на Красной площади на случай, если тело Владимира Ленина будет наконец-таки захоронено. Ну, я уже неоднократно на эту тему высказывался. Я считаю, что, конечно, Ленина нужно как можно скорее закопать. Что же касается мавзолея, я считаю, что мавзолей сам по себе, конечно, является памятником архитектуры. Сносить его ни в коем случае нельзя. Это уже неотъемлемая часть Красной площади. Ну и Союз архитекторов подкидываю в банк идей свою идею. Я считаю, что на месте мавзолея должен быть музей Красного террора. Мне кажется, здание отлично подойдет под музей красного террора, где можно будет рассказать о преступлениях Ленина и его дружков, что они творили. Хороший повод будет перевернуть эту печальную страницу нашей истории, сделать выводы и пойти уже дальше. Конечно, Ленин должен быть обязательно захоронен как можно скорее, а Мавзолей должен быть превращен в музей красного террора. А мне хочется спросить Илью, Илюша, вот ты ездишь постоянно по разным странам мира, Встречал ли ты где-нибудь в Америке, в Нью-Йорке, на главной площади страны музей уничтожения индейцев? Или, например, в Париже музей террора французской революции? Согласитесь, странно, нигде таких музеев нет, а вот именно в Москве Илья почему-то подобную выставку рекомендует организовать. Таким образом, он по незнанию или по наивности льет воду на мельницу врагов своего государства.